Я привел здесь сколько? 6 фондов, дивидендных фондов, э -э -э и привел их название, тикер да, в скобочках, и их дивидендную доходность текущую в процентах годовых. То есть, понятно, как считается, сумма выплат, то есть если вы покупаете SDIF, да, да, то он выплачивает какую-то, он там стоит, не знаю, 20 долларов, 22, не помню, но он там копейки стоит, да, одна акция он выплачивает сколько-то центов на акцию, и вы делите, сколько выплат за год на цену текущую этого фонда, и получаете 6,83 дивидендной доходность У следующего фонда от IHS, да, ID, 4,35, 3,56, следующий и так далее. Опять же, я это привожу, привожу, привожу к тому, чтобы вы ну, на такие самые простые распространенные ошибки как бы не попадались, глядя на дивиденды, фонды акций дивидендных компаний, можно сказать, ну все здорово, что вот предпоследний там ProShare, S&P 500, дивиденд аристократ. То есть это те компании, которые входят в индекс S&P 500 и которые являются дивидендными аристократами. Мы помним, да, те, которые 25 и более лет выплачивали и увеличивали дивиденды. Но доходность всего 1,94. Маловато. Хотя бы 3,56, лучше 4, 6 ,3, еще лучше. Давайте посмотрим, как они себя вели на горизонте пять лет. И здесь я сделал их, ну, подписал разными цветами и тем же цветом график. Ну, все очевидно, да. За пять лет тот фонд, который был на предыдущем слайде в конце, с доходностью, дивидендной доходностью 1,48, само тело фонда, то есть стоимость акции подросла на 77%. Тот самый Нобел, который, я сказал, дивидендные аристократы, которые выплачивают 1,94 в виде дивидендов выплат, он подрос на 70%. Ну и дальше по нисходящей. Чем выше дивиденды, которые выплачивал фонд, тем, соответственно, ниже доходность цены акции. То есть не бывает чудес из разряда «подберите мне фонд, пожалуйста, дивидендная доходность была не менее 5%, меньше меня не устраивает». Ну и чтобы он так ну, немножко умеренно рост там, на 5-10% в год. Нету таких фондов, это так на всякий случай. То есть подобрать под какую-то дивидендную доходность можно, но вот вам 683, которая выплачивает SDIF, который был первым в предыдущем списке, он потерял 46 процентов за последние пять лет, то есть видите за пять лет он по 9 процентов терял в год, а выплачивал 683, то есть итоговая инвестиция она отрицательная. плюс из этих 683 мы теряем сразу 30. Там, в России есть договор, но ну, он, наверное, тоже недолго подсчитывает, движение на нового или уже не существует, даже там были у, указы все по расторгу. То есть, россияне 10% там платили э, в американскую казну, и 3% доплачивали. Поэтому, думаю, что абсолютно большинству из вас дивидендные фонды сейчас не нужны, вот эти выплаты, чтобы что с ними делать. Но, по крайней мере, может быть, я, я точно не знаю вашу ситуацию, э, думать вам нужно самим.